Как работает энергетика? Вы запускаете энергетику, она дает определенные вибрации. Она посылает определенные вибрации органа. Орган вспоминает, как он выглядит, получая эти вибрации, и начинает самовосстановление. Вот почему это работает. Это понятно. Это не из области фантастики. Так работает вообще все целительство, надо сказать. Вы получаете определенную энергетику. Эта энергетика имеет в себе уже определенную информацию, как должен выглядеть этот орган. И вы фактически массажем посылаете все время этот сигнал. И наш организм начинает процесс восстановления. Вот как работает рефлексология.